Черт, Дэвидс, естественно клянусь, что я буду во всем следовать Конституции Соединенных Штатов, буду самоотверженно, честно и бессмысленно выполнять свои обязанности в полиции округа а также ответственность клянусь, что буду поддерживать все ценности, идеалы, нормы, и цели, Департамента общественной безопасности. Пойду. Почему это? Потому что я настоящий хэм, Да. Эй. Эй. Блять. Ты ты кто? Ты кто? Ты кто? Слушай, мы оба сюда вломились. Так что я не буду ебать тебе мозги. А ты мне, окей? Слушай. Лучше... Я, я просто съехал сюда. Лучше. Лучше. Каталог Мандылы. Том третий. Скоро. Это план основа, этого ты не представляешь. Может быть, не сегодня и не завтра, но когда-нибудь ты устанешь от такой жизни.